Сколько бы мы ни росли, мама остается мамой, папа остается папой, а я остаюсь ребенком. И еще в детстве нам очень хочется быть похожими на взрослых. И сколько бы лет ни прошло, нам все еще хочется быть похожими на взрослых, но только уже чуть по-другому. Нам очень хочется доказать родителям что я хороший, что я чего-то стою, что я воплотил их мечты, желания и тому подобного рода вещи. И, как правило, это либо мало у кого получается, либо совсем ни у кого. Когда я это говорю, я часто цитирую Ференса Листа, известный композитор, когда давал концерт в зале на 2000 человек. Он говорил о том, что это была прямая трансляция. Когда он закончил, зал рукоплескал стоя, и его слышал весь мир. Это было мировое признание. Но тех, ради которых все это делалось, в зале не было. И казалось бы, что <coughs> очень плохо, что мы что-то не можем доказать. Если посмотреть это на это с другой стороны, Пока мы доказываем родителям, что мы достойные члены общества, Ференс Лист стал Ференсом Листом. И поговорю, что за каждым гением стоит какой-либо токсичный родитель, который каждый раз сомневался. Я часто сталкиваюсь с тем, что мне рассказывают о мужьях, Женах, которые не верят, которые сомневаются и вот я как будто бы на зло все сделали сделала то есть пока мы что-либо доказываем у нас есть очень много энергии для достижений и это позволяет нам достигать своих целей достигать своих желаний и тому подобного рода вещи то есть даже тут родители нам смогли помочь в этом. Единственный момент, с которым я тоже случайно столкнулась, когда тот родитель, которому я доказывал, что я молодец, умирает, то у человека, который играл в эти игрушки «Докажи», пропадает интерес, причем интерес не просто к доказательствам, да, и достижениям, а интерес практически к жизни, потому что вся энергия зиждалась именно на доказательствах. И если меня похвалили родители, то я молодец. Если не похвалили, я не молодец. Вот. И тогда, когда человек умирает, папа или мама, возможно, оба, и тогда человек понимает, что его уже хвалить никто не будет. И тогда он понимает, что не для кого уже доказывать. И он может бросить и большие достижения, и какие-то большие должности, что-либо еще. У него пропадает интерес к жизни. Если за это время, пока он доказывал родителям, он не нашел себя и не позволил себе быть собой, а родителям быть тоже собой. Вот. Законы эволюции очень просты. Каждое последующее поколение лучше предыдущего. Иначе, как я часто смеюсь, мы бы из пещеры еще не вышли. Поэтому вы, как поколение, следующее за своими родителями, однозначно лучше них. Почему вам это надо доказывать? Это вопросы не к родителям. Это вопросы к вам. Возможно, это да, дает энергию, возможно, это дает вам какое-то право на существование и тому подобного рода вещи. А возможно, это дает вам много суеты, трудоголизм, работа ради работы и сложности в жизни. Подумайте, кому вы что доказываете? И вспомните фэренсолиста, тех, ради кого все это делалось? В зале не было. Потому что, как здесь есть много видео на эту тему, а все, что мы делаем, мы делаем для себя. Но иногда прикрываемся другими людьми. Родители – это лучшие кандидаты для прикрытия. Попробуйте жить своей жизнью. Когда-то и вам будет тридцать, сорок, пятьдесят, восемьдесят. Когда-то кто-то с вами, может быть, начнет эту игру «Докажи, что я хороший». Когда-то рядом с вами тоже будут хорошие люди. Вопрос «Видите вы это или нет?» Я точно знаю, что родители знают, что вы хороший человек. И в эти игрушки «Докажи, что я хороший мальчик или хорошая девочка» обычно играет только мальчик или девочка. Если вам уже есть 18. Посмотрите видео на моем канале. Можно все. Возможно, вы тоже позволите себе быть совершеннолетним взрослым человеком. Есть еще одно видео. Неправильный взрослый. Это для тех, кто сомневается в своей взрослости. Так что будьте с собой. Остальные места заняты. А доказывать даже себе, это всегда сложная задача, потому что она невыполнима. Доказывать нужно диссертацию или... Свой диплом, все остальное. В доказательствах не требуется. Правду не доказывают. Вы же правда хороший человек. Зачем это доказывать? Если вы где-то работаете, это не говорит о том, что вы хороший или плохой. И если вы чего-то добились в жизни, это говорит о том, что вам этого хотелось, а не потому, что вы хороший или плохой. Вы хороший по праву рождения. Просто пользуйтесь этим. Это не обязательно кому-либо доказывать. Весь мир это и так знает.